Всем привет, подписчики, зрители и новые зрители. Вообще, я хочу вам кое-что сегодня рассказать и показать. Вы не поверите, но это все реально. Не так давно мы с Алексом нашли неопознанный летающий объект. Он пытался наладить с нами контакт. Да, очень странно звучит с нами НЛО «Контакт». Когда вы это видели? Нет, конечно, дорогие друзья, реально такие кадры есть. Но удивительно то, что это все в закрытом доступе. Вся информация, которая в там от нас, от других людей, они закрыты. Никто ничего не узнает про НЛО до тех пор, пока сами вы не поверите в них. В Канаде нашли неопознанный летающий объект около можно сказать, миллиона лет. Он лежал в земле, и никто не думал, что это НЛО. Он покрылся мхом, он покрылся какими-то ветками и так далее. Но один из, можно сказать, очевидцев решил проверить, что там. И ужаснулся, что... Это дискообразное НЛО, которое лежал в земле. И никто не верил, да, кому оно надо, да? Вы сами, наверное, верите, где вы НЛО и где люди. Но это еще не все. Множество странных объектов в Канаде зафиксировались за последний этот год. Хм, как вы думаете, сколько? Вы не поверите, 10, 20, 30. Как вы думаете, кто больше даст сотню? Ни хм, даже не сотню. 3800. НЛО было зафиксировано в Канаде. Как вы думаете, что там они забыли? Я так же думал, но мне кажется, там, скорее всего, кое-что другое. В США зафиксировали 8 тысяч! Я вот думаю, блин, а в России сколько интересно? А в России некому считать, потому что там никому не... «До фиолетово НЛО. да Да-да, до фиолетово. Почему? Я, честно, не удивлен. Суть не в этом, сколько они залетают и сколько улетают. Суть в том, что они остаются на Земле. Да-да-да. Они просто остаются. И фиксация того, что происходит потом на Земле, люди удивлены. Они видят необычные следы, которые вообще не похожи на животных. Это какие-то монстры или существа. Вообще множество идет таких необычных обстоятельств, что по всему миру какие-то стали просыпаться существа, они вылазят из земли, они идут по тем местам, где находятся там, допустим, животные, как быки, коровы, козы и барашки, они их поедают. Были зафиксированы в Мексике, в Бразилии, в Аргентине. Даже в Аргентине, вы не поверите, было зафиксировано. И множество других, где разводят вот такой крупный рогатый скот. Необычные существа нападают на этих бедных животных и утаскивают, то есть поедают. Но кто их привез на землю? А вот тут другой вопрос. Люди считают, что пришельцы это... Это, это выдумка людей Да кто из вас видел настоящего пришельца? Да вы там в кино смотрите там Или еще где-то Но, но, но Ведь они существуют, их не зря показывают По телевидению, по СМИ По другим таким источникам Что людям надо понимать о том Что пришельцы существуют но ну, представьте, что их не было А НЛО есть Или все-таки НЛО это дроны Тех пришельцев, которые могут контролировать нас не так давно случилось необычное обстоятельство. В США на девочку напал и на лоб. Да, очень странно звучит, но это реально было. И не он на... не напал, а начал манипулировать. Когда девочка шла со своей мамой по парку, то появился неопознанный летающий шар белого цвета. И вдруг мама прям закаменела. Буквально. Просто опа-на. И остановилась. Девочка решила подойти к этому объекту. Но оказывается, вы не поверите, то, что влиял, можно сказать, НЛО на девочку, не брало. То есть, на взрослого человека оно влияло, а на девочку нет. Очень удивительно, но здесь другое уж еще случилось. Оказывается, ученые провели, что ген, который у нас существует, может манипулировать НЛО. Вы представляете? Неважно рядом он или нет, но ученые доказали, что слышимость того, что происходит по всему миру и даже с вами такое уже было. Звон в ушах вы, наверное, слышали, когда едете там по лесу или какую-то проезжаете необычную часть. Это фиксация того, что рядом с вами находится магнитная волна, которая и эта магнитная волна дает только одно значение. НЛО. Хм, удивительно, вам не кажется? Но это еще так себе, цветочки. Оказывается, НЛО манипулировать людьми легче, чем животными. Да-да-да. Оказывается, еще, дорогие друзья, что ген, который существует у нас, подвластны управляемости тех хозяев, которые нас создали. Это другой вообще вопрос. А мы вообще... С мартышками, наверное, нет. Все то, что вы прекрасно понимаете, это необычная обстановка, сейчас же и происходит. Мы видим неопознанные летающие объекты по всему миру. Мы не знаем, для чего они появляются и не знаем, зачем они здесь нужны. Но мы знаем, что произойдет тогда, когда они начнут нападать на нас. Как вы думаете, почему множество таких заявлений от ученых было сделано специально? То есть, в 196-м должна была было быть вторжение НЛО в 2003, 2011, 2012, 2015, 2017. И все одно и то же повторяется. То же самое и с метеоритом, астероидом. 96, 3 год, 2003, 2008. И все то же самое. Мне кажется, нас пугают сами вот эти СМИ. Для чего? Не знаю для чего, надо подумать. Множество есть таких интересных тайн, которые скрываются на земле. Пришельцев бывают разные. Уже множество таких тайн, которые уже не скрыть, они уже показывают прямо по телевидению. Но есть то, что находили и лесники, и грибники, и множество других людей находили трупов инопланетных существ на поле, в лесу, в пещере. Э еще где, где везде, но находили трупы не тех уже, а именно мумии. Как вы думаете, почему бывают такие моменты, когда лучше увидеть один раз, чем услышать сто раз? Да, такое был уже кадр, который сделали Валяским. Нашли мумию в пещере инопланетного существа. Я не знаю, что за существо, но его сразу вывезли оттуда. Куда опять? Я думаю, зона 51, Невада. Мне кажется, что-то здесь не то. Какие-то крупицы собирают люди, для чего? Я, честно, понять не мог до сих пор. Но теперь понятно, что НЛО возвращается на то место, где они были. Им нужен один интересный металл. Не спорю, я уже про это говорил. Золотом. Почему? Честно, тут другой вопрос. Чем они компенсируют? Топливом? Я честно не мог, не мог подумать, что НЛО прям, прям надо это необычное золото. Но я потом проникнул еще одной тайной. Греция, Египет, э, Майя. Они все поклонялись богам и давали дар золота. Теперь понятно, почему люди считали богов а это были инопланетные существа теперь понятно что происходит я также про это говорил но никто меня не слушал до тех пор пока не начали происходить катастрофы природного явления почему смотрите предыдущие видеосюжеты и вы поймете дорогие друзья о чем я пытался рассказать вам